Что, друзья, всем привет. Сегодня под завязочку мотоблок нагрузил. Вот. Сухостой. Короче, осинник, береза. Короче, дофига. Кубометр точно. Сейчас, короче, опять набрал. Сложил, короче, в плащ. Пакет, короче. И еще вот эту вот фуртку набрал полную. Ну, в общем, два пакета, короче, будет. Сварить будет литров, наверное, 7-8 будет. Что, друзья, видите трещина? Вот такая вот трещина, короче, я усилил вот такой пластины. И вот эта херня, короче, отвалилась сзади, я не посмотрел. Выломалась, короче, сейчас пешка драпом иду домой. Вот такие дела, друзья. Вот отломилась, блядь. Как они насирают-то, ёб твою мать. Завод, блядь. Изготовитель, ну, блядь. Обвари ты еще вот здесь, блядь, мудак, ёбаный, ты, который сварщик, блядь. Дуб ёбаный. Извиняюсь за мат. Вот так,